Какой хлеб еще предлагает нам сейчас? Добровольное согласие на обработку персональных данных. Без этого согласия вы будете уволен с работы и останетесь без куска хлеба. А зачем добровольное согласие детям на проходу, в больнице, в аэропорту и так далее? Раньше всем уже было предложено всевозможные карточки. Вы уже свои данные написали, есть паспорта, во всех органах ваши данные уже есть. А сейчас вам приложена единая карта, так называемая, карта мира. И без добровольного согласия на обработку персонала, да? Без карты мира нельзя ни продавать, ни покупать. Писание Писании говорится, кто поклонится звери образа его, и примет начертание на тело его, или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в части гнева, и не будет в чаше гнева его, и не будет иметь покой ни днем, не ночью. Если кто примет начертание, станет веснова. То есть будет электронная раса бесподобных людей. Будет, будут вечными обитателями ада. Начертание – это штрих-коды, которые вы видите на продуктах, да везде, на вещах. И у каждого есть НН, и в нем присутствует три шестерки. Печать Антиса имеет демоническую силу, отнимет от человека благодать Божию, дарованную нам через крестные страдания Господа нашего Иисуса Христа. Когда Анти будет налагать печать своим на людей, пишет преподобный Ним мерточил, сердца ее будет делать как бы мертвыми. Люди через принятие печати лишаются навсегда возможности покаяния и исправления своего гибельного состояния. Они становятся бесоводимы и сам, самим бесами. Преподобный Нил Таджи так пишет об этом. Восел на них сатана, вообразился в чувстве человека, и человек не осознает того, что с ним делается. Тот, кто впечатляет печать печатью Антихриста, становится демоном. Ваш Кирилл Павлов, внуковник трех патриархов, говорил, сегодня номер, завтра карточка, послезавтра печать Антихриста. Он говорил, дело каждого, братья или не братья. Я брать не буду. Он не взял даже НМ, не говоря о всевозможных карточках. Военные трибуна Нюрнбергского процесса еще в 1946 году постановил, что присвоение номеров людям есть преступление против человечества, не имеющее сроков данных. Сегодня нам лукаво предлагают дать добровольное согласие на обработку Персональных данных. Но многие даже не задумаются, что нам под видом добра, мне удобств и социальных благ предлагает дать согласие на жизнь в всемирном электронном рабстве. В нем уже не будет Александров, Екатерин, Иванов, всех святыми небесными поправитель. В этом электронном рабстве а у каждого человека вместо имени есть свой номер, Тавра, как у СКОТОВ, то есть те номер, в котором имеется число сделить 666. Это символ экономии.